Я у Black Sookie Hachnar, frog. Nelson, Maggie, begs. Choose Maggie. I'll take me Vespa. Hold, take me Vespa. <laughs> some so to it. Bill Hill, hold Oh. Oh. Oh. У меня как... Какой я ехал? У меня как... Вс ⁇ Верь никакой А Капитан нее нее, капитан нее пап нее нее пап нее пап Клоп Делай, делай, делай. Клоп oh muyota oh watch the so Мужо, ча! Я ехал, я ехал. Я Я Я мне поколения в углобовую кутюре